Приветствую вас, друзья! Сегодня 29 декабря 2018 года. Мы в очередной раз приехали на Днестр попробовать поймать щуку. Все-таки последних три рыбалки что-то Днестр, дедушка Днестр не сильно щедрый, скажем так. Но сегодня мы пытаемся все-таки поймать эту щуку. Сегодня я не один. Сегодня я сыном своим, Максимом. И буду его учить ловить на отводной поводок. Одна из самых эффективных снастей Головли судака, щуки, окуня. Поэтому надеюсь, что сегодня у нас все получится. Друзья, верьте вы или нет, но с первого заброса у меня поклевка. Это что-то неприятное, честно говоря. Этот надо поклевки. какую суть друзья это ж надо хотел ловить надводный поводок, надо да я заброшу попробую как у нас дела обстоят с джиголовкой она раз икнула сразу же почему моментально с первого раза с первой проводки. Нет. друзья вот такого зеленого цвета цвета машинного масла с вкраплениями красного и зеленых каких-то блесточек поймалась такая щука, друзья. С первого заброса, надо же. Это вообще. наш куканчик, наша сучка. Ей не больно, ей хорошо. начало положено друзья. Супер, вообще. И так, друзья, не только для Максима, но и для всех вас я покажу один из самых эффективных монтажей с отводным поводком. Для этого нам понадобится два вверх он Вот таких вот. Флюрокарбон. я использую 0,37, почти 0,4. Ну, то есть для щуки как раз то, что надо. То есть 03 оптимальный вариант флюорокарбона, который я использую для поводка, на который будет крючок с рыбкой. У меня удилище тестом до 16 грамм, поэтому грузила я буду тоже использовать грамм 14, не больше. Значит, первым делом отрезаем порядка метра флюорокарбона. Это у нас как раз будет поводок с одной стороны привязываем этот привязываем узлом клинч Макс, тебе показываю что ты не знаешь все знают, а ты не знаешь узел осьмерки? нет, это клинч раз потом сюда и сюда Мочим Все, узел завязанный Лишнее отрезаем Вот у нас уже привязанный Аккуратно и красиво Все, это с этой стороны привязываем на культур сетник привязываю его тоже тем же самым узлом Вот у нас получился поводок. С одной стороны вертлюжок, с другой стороны кучек. повторяем э, ту же самую операцию. Привязываем вертлюжок и с одной стороны грузило, с другой стороны. Значит, будем делать его на расстоянии порядка 30 сантиметров. То есть вот так где -то. Вот привязали мы наше грузило с одной стороны и с другой стороны вертлюжочек. Вот. Теперь берем мы основную нашу леску, на нее продеваем ветляжок, который с грузилом. Вот. В грузилах будет скользящая такая. И к этому привязываем. Значит, мы можем управлять как минимум четырьмя параметрами нашей снасти. Какими четырьмя параметрами? Мы можем удлинять или укорачивать длину нашего грузила, то есть длину поводка с грузилом. Мы можем удлинять или укорачивать длину нашего крючка. Это два. Третье. Мы можем менять цвет рыбки. И Четвертое. Мы можем делать различную проводку во время вываживания рыб. То есть делать ступеньку, либо там делать какие-то постоянные подмотки. То есть разными вариантами пробовать приманить рыбу. Друзья, ну вот она на 16 готова. То есть здесь грузила ходит свободно. Два ветлюшка. Вы видите, да? Вот они. И здесь поводок. Крючок. Ждем, куда он пойдет. Смотри, есть такая э, хитрость еще одна. Это называется смазка для ловли хищника. Вот такая вот удар от фирмы Корона. Она идет э, или специально для щуки, есть для, для судака, для окуня. Разная. Это пахнет, ну, такой рыбьим жиром. Понюхай. Чувствуешь? Да. Вот. приятно. Ну, приятно-неприятно. Приятно. А для щуки это как шоколадная конфета. Э, на Новый год. Для маленького мальчика или девочки. Вот так помазываю. И когда ты будешь тянуть, вот эта смазка, она создает след в воде. И рыба будет обязательно чувствовать. Поэтому это и является как удар. То есть ей нравится цвет, ей нравится вибрация приманки. И еще ей нравится запах. То есть тут три в одном. На, пробуем. Ну что, друзья, вот и у Макса, смотрите, на кислый цвет, аккуратно, аккуратно, не повреди щучку, ее же надо будет отпустить, она же маленькая. Ну, да. ну, смотри, аккуратно, она, зубы острые, кладся не так, что мама не горюй, осторожно, жаб, жаброй э, не, не задави ей. Ну, друзья, смотрите, и у Макса. На вот твардной поводок плюнула щучка. Она такой кислый цвет. Она такая красавица. Давай, отпускай. Первая твоя щучка, да? А? Первая твоя щучка? Да. Ну, друзья, наш Макс становится рыбаковым так друзья выручает наш болон газовый когда разбился термос приходится брать браться в болон какой-то под печалью будьте здоровы друзья изменяет только один параметр длину поводка нашего грузила вот я нашел компромисс, оптим, оптимальный вариант. Это буквально там ну, 15-18 сантиметров, вот, которые позволили нам на поводок взять очередную щуку. И это не может не радовать, друзья. Друзья, вот такое короткое видео наше об этом, в одном поводке. Не бойтесь экспериментировать. Уверен, что у вас все получится. Уменьшайте или удлиняйте глубину, делайте длиннее или короче сам поводок. Меняйте насадки, меняйте разные способы вываживания рыбы и у вас все получится. По-любому. Мы сидим с моим сыном в первый раз он приехал половить щуку. расскажи, как тебе. Ну вообще очень понравилось. Когда я тащил щуку, показалось, что это очередной зацеп, а казалось, что реально для щука. Ну, маленькое, но хотя бы первое, это уже хорошо. Положили начало. А, Общее впечатление рыбалки очень понравилось. Но когда я только приехал сюда, я увидел блин, это грязь, э, сколько мусора. Ну, надо беречь природу, мне кажется, и чуть-чуть хотя бы убирать за собой. Да, друзья, берегите природу, не разбрасывайте мусор. Забирайте все свои банки, пакеты и так далее все с собой бутылки там да, и так далее уже тысячу раз говорилось и будет говориться постоянно будет говориться постоянно будет говориться да ну ты вообще как будешь ездить сам на Ну, конечно <с конечно если будет время то конечно но главное учебу не забывать друзья на этой прекрасной ноте хочется пожелать вам в новом году счастья здоровья любви удачи денег побольше и вообще чтобы плевала везде и всегда и будьте с клёвым с youtube каналом все для клёва будьте здоровы и счастливы всем пока всего хорошего на стане чеши о <счастливо>, счастливо друзья ну и в качестве по нашему видео хочу сказать маленькую бунту которую в принципе вы все знаете но тем не менее не наступайте на свои и чужие грабли вот как мы в прошлый раз помните три шурика вытаскивали машину теперь решили машину оставить возле тихо тихо тихо теперь решили оставить машину возле шоссе вот и покипешь чтобы наша рыбалка была рыбалкой а не выталкиванием машины поэтому друзья если совершать ошибки то не повторяйте их пусть они будут вам просто уроком или опытом в жизни